Всем привет, друзья. Я извиняюсь за качество съемки, наблюдая за дочей. Видите, что она делает? Собирает мусор в доме. Ну, во дворы точнее. Помощница. Одна уроки старшая делает, вторая там <coughs> кипиш в доме наводит. А эта спокойненько. Сама вышла во двор и наводит порядок. Красота. Не дочь, а золото. Все, солнышко, хватит. Все, не мучайся, а то ручками, блин, куда ты убегаешь? Ой, посеснялась. Ну, видите, аккуратненько, всю кучечку. Молодец. Типа устала там, спряталась. Пойдемте сейчас ходим к куркам. Перебилые гнезда, друзья. Закакивают наши гнезда наши курочки, потому что якобы со стороны одного человека услышал такую информацию, что. Если вы хотите, чтобы яйца были чистые, ну, сделайте так, чтобы куры не какали. Ну, это невозможно сделать. Но сделать, чтобы низко висели ящики, это возможно. Потому что если ящик висит выше насестов, то они на насест не хотят прыгать, да? А садятся вот на этот вот ящик. Поэтому мы их сделали от пола вот так. Закрасили яйца, чтобы мы их уже не брали. Ну, понятно, да? Петя. Петя Мэн. Ну, вот. Получается, был ящик вот на такой высоте, где деревяшка, а оставлена на такой. Вот они все тут это. <къех> Бегемоты, блин. Терадактиры. И вот здесь. Интересно, съели это или нет. Нет, еще не съели. Около, да. Не знаю, как будет эффективно, неэффективно, друзья. Я, конечно же, вам все это покажу и расскажу. Вперед! Наша задача сегодня показать, чем мы кормим свинок. Наш секрет. Я соврал. Мамка выпустила дочь. Еще одна. Да, там курочки. Вот сельская радость у ребенка. Да, да, да, да, да. Нет, не нужно открывать. Ты сейчас всех курок выпустишь. Не надо. Рекс, тише. Делал забор от лисы, чтобы лиса не забралась. Оказывается, все же что под что, что, чтоб детей, чтобы дети туда не пролезли. Вот она радость. Что еще нужно? Сытая, не голодная, одетая, будто. Ну и довольная. Ну вот, друзья, мы зашли святой святы, как говорят, сенарник. Да, многие пользователи, пользователи писали, что вы ну, же, видите, заболел, трудец. А, многие писали о том, что я. Показываю, как, какие они у меня есть, поросят, а чем их кормлю, я не показываю. Да, друзья, во-первых, у меня никто об этом не спрашивает, это раз. Второе, по поросятам, я считаю, намного проще, чем по кроликам. Они не такие привередливые по еде, по пище, поэтому есть варенка сухая там, и сочи остальное. Так, говорю, как у меня есть. Покажу свой секретный ингредиент, как это в мультике, ну, каждое свое. Я не заставляю так вас делать, я показываю, как у меня. Первое, берем ПК-55, здесь у меня 4 килограмма. Сразу малышам насыпаем ПК-55 я одета им сейчас даю пол литра, ну не больше. Этим малышам для, как я говорю, так, для вкуса, не более того. Здесь тоже, ну грамм 500. Дальше, что мы делаем? ПК-55 сейчас у нас чем-то белорусских рублей. Вот такая у нас дробленочка. Здесь 10% процентов кукурузы, 10% процентов. Ой, 30 процентов кукурузы, 30 процентов третикали и 30 процентов ячменя Сегодня на работе выписал еще 160 килограммов зерна Это третикали, кукурузы, ячмень и чиницу. Даю по целой половке такой, каждому Это большим Да, солнышко? Вот этот земляжник и этим тоже самое Далее Этим малышам только суть суд так припылить, чтобы они потихонечку-потихонечку ну, могли уже при... приучаться. Дальше. Как вы понимаете, я насыпал 55-го там чуть-чуть, да, то есть мне мешок, грубо на месяц хватает, ну почти, я буду врать дней на 20. Мел. Вот такая целая ложка. У меня помещение все из блока, поэтому не кушаем, пока я не давал раньше мел. Где мы с ним? Ложка. Ложка. Один килограмм такого мила, вот он бирка кормовой, вот кормовой мел, там 2 рубля с чем-то стоит, то есть копейки, в любом козмайке. Этих то же самое на мел, на троих тоже ложка, этим чуть-чуть тоже. Третья часть ложечки я уже насыпала. Вот. заливаем воду, она холодная с подкрада. Я уже их приучил, они так кушают. У малышей вода есть. Болея. Ну а сейчас самый главный секретный ингредиент. Солнышко. Хочет зайти, на боится. Ходи, ходи, ходи, заходи. Секретный ингредиент это дрожжи. Ну это как, как я считаю. В Беларуси брак запрещено. Изготовление в домашних условиях брак запрещено. Давать в сухим виде дрожжи. Очень сложно вообще это определить. 10 грамм. Как определить? Берем литру на 20 бачок, на 3 дня настаиваем 50 грамм дрожжей, 20 литров воды. Ну, чтобы начался процесс брожения, нужно что-то туда добавить. Потому что если просто дрожжи добавить, я беру не сухие пакетики, а такие ну, по 100 грамм, такие пачечки. Под 50 грамм, полпачки. На 40 литров 100 грамм пачка это. Без, без каких-либо дополнительных видов виде сахара или хлеба, или варенья, дрожжи не начнут работать. Дать в сухом виде дрожжи Это очень сложно определить Громовку, можно лишнее дать И они же все раздуваются Поэтому мы разводим их в воде Добавляем сухой хлеб Вот видите, с магазина Дешевый сухой хлеб И процесс пошел под Вот это на третий день В холодном помещении, видите? Уже пена, то есть дрожжи начинают работать И вот эту воду Заново же Здесь сахара нету вообще, без сахара. Осадок здесь есть, поэтому я новую порцию засыпаю дрожжей, 50 грамм, заливая воду. Таких бачков у меня два, Ну на вторые сутки можно уже к вечеру давать такую воду. И вот эта похлебка, часть чуть-чуть хлеба попадает, и часть тут и дру, ну все. Я выливаю кому? Поросятам. Как энергетик, знаете, природно энергетик. Кушают очень хорошо, от этого пьяным они не становятся. Сейчас налил ведро 10 литров, и до этого было литров 10 чистой воды. То есть у меня ушло 20 литров воды, на один раз покормиться. Кто-то спрашивал, почему у меня получается белое. Белое, это если белый батонком там был, ну то, что дети едают, еще не доедают печенье, или кефир. Купляли молоко, скисло кефир, поэтому я сюда же выливаю кефир и раздаю им. У меня выхода на овощи нету, выход на столовый у меня нету. А вот такая, такой способ простой кормление у меня есть. Я не говорю, что он идеальный Вот плюс мясокостная мука. Но она на другом помещении уже не буду бегать, честно. Мясокосная мука, она в мешке, ну тоже по столовой ложке. 30 кг это 45 белорусских рублей примерно, может даже 40. Ничего сложного. Нет. Ну, я думаю, всем все показал. Вот привезу сейчас зерно. На мельнице заново же ходили Ухода на нашу дробленку Видите, у меня уже здесь осталось всякий фирланг Но я выписал 200 килограмм сейчас зерна Смолим и заполним эту бочку 200 килограмм зерна в эту бочку даже не залезет Почему? Потому что при когда молишь зерно В объеме все увеличивается Поэтому мне придется второму бочку Которая уже Ничего нету, запора. И вот на это где-то на дней 15-20 Не хватит кормить. Пойдемте в крольчатник, посмотрим, что там у нас. Так, друзья, по поводу кроликов. Сегодня ночью выскочила mm -hmm. одна крольчиха или кролик. Крольчиха или крольчиха. крольчиха. выскочила. По какой причине? Я думаю, голодные тут не бывают они, да? Всегда в скамбикормах. Да, скучно стало. И понимаете, погрызла вот этот шланг. Вот, все. Он уже поврежденный полностью. Все, здесь уже у меня полностью закончился Потому что нас сгрызла Здесь сгрызло, думаю, восстановить Хрен Сегодня поехал в Кличев, в город Он стоил 20 метров, 27 белорусских рублей Поехал в город 43, 44 Все а Взял с собой только 35 рублей, понимаете, не хватило даже Так что завтра придется ехать однозначно в город Делать нам э, водопоение Как же нам сегодня выйти? Ну пойду бутылки резать Сейчас накручу сюда баночек, чтобы ночь пропоить своих Потому что если не дать воду, может быть закупорка желудка от комбикорма Им нужна вода круглые сутки в Круглые сутки должен доступ к воде Особенно вот этим маленьким крыльчатом Тут много Рыжики Стоят уже Кучка, кучка. Здравствуйте. Поэтому в таком количестве кроликов, ну, видите, все хотят пить. Так что мы сейчас пойдем мы и будем делать баночку. На этом, друзья, я заканчиваю. Что хотел показать? Что вы меня спрашивали по поводу кормления свинок и секретных ингредиент Я вам сказал, мне каждый человек такой показывает. Ну, я показал, потому что это правда. А то там может думать, что там, кто там, как-то. По поводу кроликов показал? Ну а так, живы, здоровы, убираемся сейчас во дворе, дети вышли, сам немножко я только прибали. Все, всем пока, подписывайтесь на канал, все правда наша семейная жизнь, тут, всем пока.